со своими законами, разным регламентом торгов, другим процессом проведения. Если вы хотите поучаствовать в торгах в Казахстане, то вам нужно поискать эту информацию у вас. Вы можете в любой поисковой системе вбить «Торги, активы госкорпораций, Казахстан» и проанализировать найденную информацию. Если вы хотите участвовать в торгах, которые проходят в России, то вы тоже можете в них участвовать. Мы можем вас обучить и сопроводить.